Всем привет! Вы на канале Саплей. Сегодня мы пробуем поймать призрака при помощи пентаграммы. Это я буду делать впервые. Я выставлял все сложности, поэтому... Ну, я не смог поймать. Сегодня мы вот эту штуку сразу открыли, чтобы было попроще, наверное. Дальше уже будем, так скажем... Усложнять и усложнять, пока что мы только учимся. Нужно забрать детскую игрушку, ЕМП, температуру и сфотографировать ответ призрака на доске. Изначально мы берем вот это, вот это и вот это. И идем в Включаем везде свет. В принципе ищем нашего товарища. Ой, где он у нас? А почему так быстро меня уносит? <свистит> Он на улице может появиться. Это как? Типа здесь. Он тоже может быть? Эй. Я тебя вижу. Я иду за тобой. Открой дверь. Я чую, где ты. 500 тысяч. 500 тысяч. Так, температура у нас высокая, маленькая, температуры нету. ЕМП. Температура я что думаю я пока вот так скину и занесу шмотки которыми он должен взаимодействовать блокнот кукла а в итоге что мы определили только частицу у нас 500 тысяч Кто-то очень древний или старший призрак так, раз два три Но мне так не хочется на второй этаж если честно, подниматься на улице и даже не знал что здесь может что вообще в целом быть так ну давайте на второй этаж поднимемся Хотя мы не знаем что это за призрак есть минус минус 05 мп о ой, ой ой не не не, -не. можно улицами не тронет а можно здесь обойду какую сложность поставил почему так сложно играть полтергейст ну монашками не может быть у меня уровень маленький это полтергейст а, следы блин там кажется следы же а, отпечаток ноги да был блокнот пока не знаем а он там рисует уже что что-то Сфотографировать ответ и забрать игрушку с собой. Давайте мы сфоткаем. Ну, в принципе, осталось там... А, еще рации же нет. Точно. Сейчас мы будем рядом с домом. Что там, череп? Череп. Давайте мы увидим пока что. А что, свет? толку от этого света нету никакого что вообще за проекторы дома а блокнот у нас получается а нет стоп человек А я раньше думал что это череп интересно доска получается движется в угол из угла в угол И кажется куклом подкидывает или мне кажется А где она вообще? А где кукла? Господи, какой плохой свет. Надо выпаду фонарь, возьму. От этого дрона очень плохой свет. Но это лучше, чем... Я не понимаю, где кукла. Ой. Не надо, пожалуйста. Ну, подождите, ну... Я не понимаю. Ладно. А, Что-то это полтергейс, да? У нас что защищает? Святая вода. Возьмем эту воду пока что. Да не, можно взять, наверное, сразу вот эти палочку, хоть она и но а что делать? Правильно. Я просто слышу, я просто слышу, что где-то поднимается и падает кукла. А где это происходит? Я не понимаю. Мне нужна камера. кто здесь. А вот она. А, у он нее кидает. у него просто переместил охотящийся ну ты конечно придумщик так дальше что мы делаем мы берем камеру и а что подождите что мы делаем нам нужно же еще его это а, сначала огненная соль мы его материализовали Берем огненную соль. И палочку я оставляю в любом случае. И я иду искать... Здравствуйте. Я иду искать... Остальные так... Остальные проклятые вещи. А тут ничего нету. Получается у нас на... А, нет вот. Ладно, она здесь А что это было? Что за звуки странные? Он рычит еще. А это нам поможет уже? Прочание. Ну да, я же уже определил. Так, ладно. Нам нужно в подвал спуститься. Сейчас вся охота начинается. Я быстренько убегаю на улицу. Мы ждем. Ага, отлично. Идем трейд... Что это такое? Все ломается, все трещит. Я не понимаю. О. -а -а -а -а. как это все взять-то мне? камеру скину здесь быстренько я сейчас выполню квест с солью сразу унесу черепок сюда ловца снов сюда как чему тут вообще важно как она будет лежать мне кажется должна лежать кругу а и здесь у нас где-то возле входа еще было было маска кажется да маска сейчас мы выйдем на улицу такие все хорошо и начинается начинается охоту маска идем вниз за камерой получается мы три нашли как, как же я волнуюсь, если честно. Потому что я ни разу этой штукой не занимался. Как работает пентаграмма, я не знаю. Где-то камера здесь у меня. А, все, ну... Я предполагаю, что все остальные три, они наверху. Так, мы же с его, получается... Даем ему Это у нас что? Зеркало. Зеркало нам не надо. быстро, что это... А. Часики. Ой-ой-ой-ой. Страшный. А ты страшный, яйцо. Так, ладно, давайте мы спустимся все-таки, скинем эту. Часики. А еще одна. Еще одна, точно. Раз, два, три, четыре. А их пять, я думал их шесть. Сейчас мы пойдем посмотрим, М -м -м, что нужно сделать. Золотая бомба. Золотая бомба берем. И мы ищем, получается, еще один проклятый предмет. Так, давайте мы сойдем в вот эту дальнюю комнату. Я всегда и про нее забываю. А, ну вот, не зря забываю. Что это? А, розочка. <звы> Думал, это это. Так, бомба у нас на руках. А всяким сразу. В принципе, мы все подготовили. Осталось его туда посадить. Ага. Дальше что у нас? Открыть все двери в доме. но нет! Принести в дом куклу буду То есть мне надо сейчас ее получается забрать. Ладно, у меня есть. в доме открыть. Блять, напугал, напугал. Конченый. Я думал, они так не атакуют. Так, здесь все открыто. Во-первых, это же вроде все открыто, Ну, как мне кажется. Идем быстренько на второй этаж. А мне же надо еще какую-то детскую игрушку принести, получается. А я не знаю где. Ну ладно, Это мы потом посмотрим. Он там кидает эту игрушку, Чтоб чтобы так, я же все двери открыл? Нет. Почему? На втором даже все. Стой. Ой. Здесь все открыто. Где дверь не открыл? А вот он. Нет, не работает. А вот. Он. Все отлично. Быстренько спускаемся. А, смотрим, где он и кружку кидает. Нужно уйти пока что. Принести в дом куклу Воду. А, он свет выключил. Ты ее куда уже делал? есть предположение что мне придется купать новую куклу воду а вот так ну допустим типа я ее вынес ага, ага. все забираем заносим Осталось самое жесткое. Это пентаграмма. То есть получается, что мне нужно взять вот этот вот нож. Вот этот нож. И еще защиту какую-то. Вот эту, наверное, возьму. Она на три заряда. Все, я иду туда. А, она на три заряда, но она перезаряжается. Нет, мы сделаем сейчас по-другому. Сейчас, сейчас. Надеюсь, ты меня сейчас не будешь трогать пока что. Не, не трожь, трожь. все пусть он здесь будет мы просто возьмем и сейчас возьмем просто соль либо бомбу там что там соль соль любая получается белая да Да любая соль Ой, ее а не сработало же еще нет защиты О -о -о! мне нужно это там походу все сбросилось да блять что еще защищают Акел. Сейчас, сейчас, сейчас, подождите. Вот это зеркало, где оно? Есть, есть, есть. Ууу, это было, конечно, очень страшно. А, забрать проклятую игрушку я не буду... А он не вылезет, если сейчас это. Ну, если я уж не буду... что там будет сидеть? Я бы еще проклятую игрушку забрал бы. Может будет сидеть, да, просто? Я пойду проклятую игрушку заберу. Ну, блин, там плюс 50 баксов. Как бы денежку мне нужна. Сейчас-то будет быстро. А, нет, это не будет быстро. У меня камеры нету. А камера, я не помню где. А, подождите, в фотик есть. Сейчас мы быстренько пробежимся. Я надеюсь. был да я вообще короче плохо ориентируюсь в этой карте так да и здесь был вот О, это было страшно что там происходит он же не вылезет что ты считаешь что я забрал нет все, стопроцентное выполнение заданий. Мы идем забирать призраков. Отлично. Ура! Ура! Спасибо за просмотр! Если не жалко, поставьте лайк, буду очень рад, признателен. Вот такая вот интересная получилась игра.